Будете бомбить Донбасс, будем Киев бомбить. Будете диверсии устраивать, вы убили Алексея Мозгового. Мы всех ваших губернаторов перестреляем, начиная с Саакашвили. Вот тогда они испугаются. Это будет другая обстановка и в Европе, и на Украине. Потому никто не знает, что будет завтра. Ну-ка, Шойгу, ракетные войска, привести боевое, так сказать, дежурство. Нацелить на Берлин, на Брюссель, на Лондон, на Вашингтон. Тогда они сказали, что, что завтра война? Нет, не надо. Еще не, Мы согласны, все, мы уходим. Они же жить хотят, понимаете? Германия была опущенная такая, бедная. Ее, так сказать, раздолбали. А Европа благоухает. Они гуляют, у них пикник. Они ни за что не будут воевать. Только жесткий огонь из Москвы, все. Все, НАТО можно распустить. НАТО распустить 24 часа. Иначе все натовские столицы будут уничтожены. Они подумают, а что делать? Распускаем НАТО и живем дальше, гуляем. Они же знают, что будет дальше. Поэтому вы должны любую компанию вести в формате положительном. Страна хорошая, экономика мощная, народ великолепный. И вы должны всех ваших конкурентов... Ставить на место. Вот там в Катынь, скажите, там что такое. Вот там Савченко сидит. Расстрелять эту Савченко завтра же! Повесить ее в Белгороде!